Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радки, наш канал «Взгляд с небесной», сегодня необычная студия, у меня в гостях сегодня епископ Андрей Матюжов. Андрей, привет, тебе привет. давно не виделись. Да, и самое главное, интересно, где мы увиделись. Да. Слушай, ты два месяца был в Корее, учился, и я знаю, что могу тебя поздравить очень интересно таким. Даже не знаю, как назвать, ты кто, ректор, проректор, теперь духовный семинар. Да. Я как бы директор духовных семинарий. Так, вот я вижу, ты даже захватил свой ремонтологий семинарий. Ты да. Ты теперь возглавляешь, давай зрителям, не просто так. Да. Он тебя критикуют, что ты с Но это не помешало стать ректором семинария? Ты знаешь, у меня 11 учителей а, в церкви, и они такую вещь говорят. А когда выходит день учителя, они меня поздравляют. Я говорю, я с ошибками пишу. Я говорю, у нас даже есть физики, химики, тоже пишут с ошибками. Самое главное, учитель русского языка не должен писать с ошибками. А вы, говорит, духовный учитель, и учите у нас очень хорошо. Поэтому вот так вот. Расскажи, что интересно в Корее было? Ты два месяца пробыл, на обучение? Ой, если говорить насчет кореи, конечно, что интересно, это интересный их подход вообще к самому моменту христианства. То есть я не говорю, что это прям все корея, да? но очень много церквей, это первое. Во-вторых, верующие, они берут анализ как своей страны, так своего города. То есть, иными словами, они берут в духе ответственность за свой город. Потому что у них, знаешь, тоже есть неспокойный сосед рядом, который постоянно, нет-нет, пытается угрожать, что он там начнет войну с ними. И они понимают, что... Все битвы, мы же священники, mm -hmm. они сначала происходят в духе. Mm -hmm. И поэтому, если церкви не будут духовно сильными, mm -hmm. если церкви не будут а, брать ответственность за свою страну, за, свой, за, свое, за все действия, а, то рано или поздно может произойти война. Поэтому они действительно, они постоянно сосредотачиваются на том, чтобы в духе быть сильными. А когда мы говорим, что в духе сильным быть, это не значит, что там только молиться, да, потому что некоторые говорят, что в духе быть сильным. Чтобы быть духовно сильным, надо, прежде всего, не позволить нечистому духу в самой Корее развиться. Потому что там же тоже буддийская страна, там тоже есть шаманизм. И поэтому мы знаем, везде, где церковь становились слабой с истории, то рано или поздно ну, как происходили конфликты. Поэтому Иисус такие слова сказал, если соль потеряет силу, что сделать ее собленным? Если церковь, она не духовная, слабая, что рано или поздно демоны поднимаются, они начинают овладевать власть имущими. Ну а если власть имущие наполнены нечистым духом, то мы знаем же, что дьявол что приходит украсть, убить и погубить. Поэтому. Мне эта концепция очень сильно нравится, потому что концепция отличается от российских церквей и многих церквей, которые сегодня как в Америке, так и в Европе. В России вообще проблема с этим, видишь, взгляд на войну ну, или на военные действия, неважно, где они происходили, он чисто плоской. Никто не смотрит, что за этим стоит. Никто не хочет даже из и лепископа, никто не хочет рассуждать на эту тему, бояться. Какие Но... духовные силы за этим стоят? Почему именно в этот момент времени все это происходит? В чем воля Божьей в эти моменты? Большая, большая... На самом деле, больш... большинство пасторов они, на самом деле, не имеют теологического образования. Ну, это факт. Это... факт. Поэтому вот, все, что происходит, мы, мы смотрим, да, то они пасторы, они даже не понимают такие вещи, что как дьявол действует на противлениях, то есть как выявлять вообще замысл сатаны, в чем они проявляются. То есть им, они, большинство, переходят на принцип кто виноват? Жена, которую ты мне дал, тот виноват, этот виноват. Всегда надо смотреть следующее, чему нас Библия учит. А во всем, что происходит на Земле, виноваты церкви. Потому что Иисус дал власть церкви, разрушать дела дьявола. И если церковь не исполняет свою функцию, не становится солью или светом на этой земле, то страна начинает погибать. То есть, ну как бы идем от малого к большому. Если как говорится достаточно в семье одного человека сильно духовно сильного, то в семье будет порядок. То есть он будет гасить конфликты, будет призывать к миру и так далее. Если два человека плотских, они постоянно будут ругаться и потом будут прийти к войне. То есть как в семье, так же это и в стране. То есть что происходит внутри человека. Поэтому я, сколько делал это сама передачи, всегда говорил, что во всем виновата это церковь. И надо провести анализ церкви. Это первое. Второе, что надо всегда понимать, и Писание говорит о чем, что за каждым сильным руководителем, за каждым президентом, губернатором стоит какое-то духовное лицо. Вот, например, вот я смотрел твою передачу, да, но ну, мы видим, что за Владимиром Владимировичем стоит целый ряд духовных лиц, мусульмане, там, староверы, там, православные, протестанты. И они со своей духовной позиции. Говорят ему, будет с ним Бог или не будет с ним Бог. Можно Ему воевать или не можно воевать. То есть, иными словами, ну как бы и это мы также можем читать и в Библии. То же самое там, а, за фараоном стояли, э, как говорится, эти, как их называют, жрецы. И всегда, всегда за каждым царем стояли, даже вот за, за Гитлером, если посмотрим, у него были свои храмы, свои священники, своя миссия. Поэтому всегда надо смотреть, как нам, как верующим, даже. Не на того, не на руководителя, кто все развязан, а на тех людей, которые сзади стоят. Uh -huh. Потому что, вот, например, если сзади, сзади Фарона стоял Иосиф, он спас весь мир тогда от голодной смерти. Даниил стоял сзади, он тоже совершил большие работы. Поэтому наша задача, почему проповедование, что, вот, кстати, в коллегии делают, они говорят, важно молиться, чтобы. Духовные сильные люди, знающие благую весть, посвященные Христу, могли бы смело сказать власть имущему, по, по, по какому пути не стоит идти, чтобы не было беда ни тебе, ни твоей стране, ни твоему народу. И люди должны обладать духовной силой. сильной, как, как говорится, как различать, что от Бога, что не так иметь духовную силу сказать. Потому что, ну, я как бы знаю такой момент, некоторые люди, они. Говорят одно, угу. а в кулуарах говорят другое. То есть это о чем говорит? нету духовной силы. То есть они знают, как правильно, но нету мужества сказать. Значит, вот так. Такие вот дела. Нет уверенности. Но тема духовного мира, она вообще как-то ушла из церкви. Никто не старается даже проникнуть в это. Вот в семинарии учат, Владимир? А, да, абсолютно. Понимаешь, вот, допустим, чтобы допустим, спасти город, Нужно, допустим, вот город состоит из семи аспектов. Это социально неблагополучные люди, это некоммерческие организации, это культура, это образование, это элиты, это там элиты, все входят, и бизнес, и все и там административные иммигранты, и беженцы. Политики входят. А вот все это элиты а есть. Это элиты есть, кто принимает радикальные решения. И важно действительно, чтобы церкви, Божьи люди, вошли все в этой структуры. Но ты жаль же, что по элитам в Российской Церкви существует мнение, что политика грязные дел туда лезть не надо. Это большинство, и не только здесь. Вот бывшие бывших советских странах, мы с тобой сейчас были, смотрим и есть в определенных ну, странах. Ты... И видим, что общее это понимание такое, не лезть, а то испачкаешься. Это мы здесь тоже общались с задним епископом, так говорил. Но надо всегда понимать, что такое политика. И уже, я думаю, столько передать сделал, мне кажется, все твои слушатели, они уже далеко давно уже просвещенные люди. Ну, политика дословно принимать управление молодым. Ну, дословно вот. Как, как она то понимает. есть, иными словами, надо всегда понимать, вот я учился в Российской Академии Госслужбы. Угу. Как вам объясняли? И нам объясняли очень просто. Надо всегда понять, что когда ты несешь философию мысли, то есть как образ жизни, это культура, ты несешь политику. С идеями несешь. Ты несешь политику. Если массы будут принимать, особенно если элиты будут принимать, тогда будут сниматься спектакли, фильмы, музыка, все, и это станет политикой жизни. То есть это станет культурой и политикой жизни. Uh -huh. Поэтому, когда верующие проповедуют активно и несут мировоззрение Христа, блаженные миротворцы, блаженные алчущие, жаждущие правду ну, на горную проповедь, а говорят о Христе, о том, что Христос пришел что, да? Разрушил дела дьявола, а какой дьявол рассказывается? Это и есть политика. Понимаешь? И в итоге, в, в итоге, на, на самом деле, когда мы начинаем проповедовать, мы уже политики, и даже в Российской Академии Госслужбы говорят, что вообще экономика страны, а, благополучие страны, оно зависит от религии, которая была укорена в, в той или иной стране. Ну, по, по, Это по, по, развитие по культуры и мысли. Развитие культуры и мысли, как развивалась. Философия мысли мысли, греческая философия, почему в Китае такое, почему в России экономика, почему в Японии. Мы прямо изучали и, и прежде всего надо всегда понять, что за каждой развитой страной или не развитой страной есть 200-300 лет той религии, которая как бы сформировала мировоззрение страны. Ну например, если взять, допустим, Японию, да, у них конфуцианство смешанное с буддизмом, да. И вот они хотят все достигнуть, чтобы было все совершенно. И поэтому японцы, они допустим в экономике, они очень как бы неуспешны в разработке телефонов таких мелких вещей. Почему? Потому что пока он не совершенен, они не могут выкинуть. Это их не культура, это и политика, их не жизнь. Но допустим машины и другие, они делают намного лучше. Понимаешь? В что это вот они, они всего, всему, ко всему идут совершенствовать Допустим, если берем допустим, тот же самый протестантизм или, допустим, тот же самый Китай. Если в протестантской э, культуре заложено следующее, что, что в Бог заложил себе дар на служение людям, поэтому раскрой свой дар, чтобы людям было хорошо. Потом, поэтому там очень быстро и в Америке, и в Европе быстро развивают малый средний бизнес, чтобы технология это легко про, проходит. Например, если в православной идеологии да, смотреть, Греция, Болгария, Россия, Беларусь, в православной у отцы православные, да, которые были, там у них было следующее, что главное духовное развитие, как говорится, материальное или еще что-то не важно, потому что многие были ученики диогена. Диоген, духовности его больше проповедовал. Соответственно, у нас, как говорится, мы всегда сосредоточены на том, чтобы царь что-то сделал, что-то придумал. Поэтому творчество еще что-то есть, но это не развито, потому что у нас такая религия была. И поэтому всегда, вот, даже вот там в российской академике службы, как бы, там преподавали говорят, о том, что какая религия будет, такая будет и экономика, и дальше. И я вот тогда просто ну, для себя очень много взял. Почему, допустим, та же самая Южная Корея, она стала успешной? Ведь она 30 лет была колонией Японии. 30 лет. Ну и до этого отстала. Его. И до этого было отстало. Ну, Северную Корею мы тоже сейчас же видим, да? И до этого было отстала. Пришла война. Туда, поверь, вот я вот по Корее хожу, можно пройти 2-3 километра и церковь. 2-3 километра и церковь. И это такие огромные церкви. И там ну, вечером кресты, кресты, кресты, и они такие, и, ну, прям, ну, видно, что, не скажу, что 100% корейцы христиане. Там было чуть не больше 50% общества христиан. Скажем так, даже сам премьер-министр говорит, что в развитии Кореи повлияло очень много хри христианской культуры, христианское мировоззрение, понимаешь? Поэтому мы видим, допустим, если 50 лет назад еще там дорог не было, и сейчас это десятая или 11 экономика. То есть Корея переняла западный образ, образ мышления западного христианства все-таки. Логического, не мистического. Рацию, главное слово, рационализм. Это вот католицизм и протестанты этим отличаются. Ну да, но я, конечно, здесь бы взял бы два первого аспекта. Первый аспект это духовный аспект. Потому что если мы смотрим сегодня в Европе, и в той же самой Америке, мы тоже видим, скажем так, не слишком-то хорошо находится церкви. То есть много чтобы в Европе и в Америке было взято или возрождено из церкви. Но сегодня же ЛГБТ, там, там, ну, много что там не так. Если смотрим церковь, это пустель. А почему пустели? Потому что благополучие пришло. Ну, как бы, и они говорят, ну, зачем нам Бог? Тот, который дал благополучие. Поэтому первично, конечно, это Христос. это Первично это сначала духовная сила. Первично. А вторично это уже система, которую Христос дает. То есть, раскрыть дары, дать духовную силу, раскрыть талант, раскрыть э, силу здоровья, там, силу влияния на общество, силы команды. То есть, это уже вытекающий из духовной силы. Поэтому надо всегда понимать, что даже вот... Когда был потоп Ноев и хоть злые все были кажется, уничтоженные люди, они утонули, да? дьявол же не утонул. Через некоторое время мы опять же видим, что опять зло поднялось. Поэтому надо всегда нам, как посторам, смотреть смотреть на духовный станет, кто правит человеком. Иисус же тоже сказал однажды Петру, отойди от меня сатана. Почему? Ты думаешь не о том, что Божье, ты думаешь о том, что человеческое. Поэтому мысли. Надо а следить, чем да, чем было, Она не или от рукава, или от Христа, или от Господа, вот, вот это надо смотреть, первично, а потом система, потому что смотрю, все люди смотрят на систему, я даже тебе могу сказать вещи, которые, может быть, не популярны, а, допустим, может, на твоем канале, ну, надо сказать, Иосиф, например, тот же самый пример, да, он же от монаха правил, вроде бы авторитарный стиль правления, ну, у Иосифа у благочестивого были в руках это самое правление И все процветало. То есть даже можно, можно, можно жить в монархии, но если благочестивый монарх, все процветать будет, понимаешь? Uh -huh. Сама система, ну, как бы, она, конечно, много что дает, но суть заключается элита. Кто за ними стоит, что, что у них в сердце? Какое uh -huh. Это маленькое число людей все-таки. А, ну, всегда так. А сколько? Почему тогда церковь не работает? <смех> Почему все вот, ну, у нас, по крайней мере, в российской церкви, опустилось до работы там? Или нас загнали, Это я часто повторяю, говорю, нас загнали, как будто в христианское гетто. Нам оставили, с кем, ну, с детьми нельзя уже, с подростками нельзя, с молодежью нельзя, никуда не пойду, ни школы, ни университета, никуда, никуда, никуда, никуда. Оставили только бомжи, ну, в лучшем случае, и еще с наркоманами еще позволяют работать. Итог. Поскольку, ты знаешь, ребята уже сидят на богине. Ну, да. Опять скажу, непопулярная вещь. Когда Иисус начал свою, свою церковь и оставил 120 учеников, им тоже все нельзя было. Они тоже сидели в горнице и думали, надо сейчас выйти проповедовать, нас убьют. Они просто были утверждены в том, что Иисус есть Христос и есть, есть миссия, которая выше нашей жизни. И они начали проповедовать, и в итоге мы уже знаем, чем это все закончилось. Важно не в том, что... Сколько и что не можно, что нельзя. Важно о том, что ты с миссией жизни. Какой, какая миссия жизни? За что ты готов отдать свою жизнь? Если жизнь ради Христа, ради проповедования, то Бог обязательно разрушит. А если ты хочешь церковь иметь, чтобы она большая, чтобы тебе говорили, ты хороший пастор, смотри, тебе все можно, ты такой успешный, ты такой влиятельный, тебе везде приходят, ты на машине ездишь, ты, ты тебя признает. Только Иисус же сам рассказал. Вы к чему стремитесь? Вы стремитесь э, э, быть в дворах царских, одетых хорошо, все это. Ну, Но он же их назвал, пророждение едины Поэтому я все-таки смотрю, прежде всего, на офицеров, да, на, на, на священнослужителей. Кто возглавляет церковь? Духовно сильные люди возглавляют церковь. В моем понимании, в нашем э, в России, духовно сильных людей разговариваются. Ну, люди, вот, например, даже задать вопрос, если тебе нужно ну, сказать мнение Христа и ты знаешь, что ты за это можешь лишиться головы. Как Иоанн Христиан, угу. как Еремия, как Даниил, понимаешь, как Седрах Месах Авдинага, может этих героев. И себе задать такой вопрос, и, ты пони, и тогда ты ну, поймешь, а есть ли у тебя сила? И вот у нас, а в церквях пришел, что дьявол принес в церквях? Это гуманизм. Главное человек – его благо, а не Христос его воли. И отсюда пастора начали больше угождать людям и себе, нежели угождать Христу. мы тут должны всегда понять, мы же духом мы же перед ним дадим отчет. Ну, может быть, поэтому так мало учения духовных каких-то человек? Я не беру вот эти всякие глупые практики, там, там хохота, там, еще чего-то, вот их много сейчас рождать как бы считается, что это свободное. Это тоже какие-то как -то, плотские такие. Ну, не боюсь показаться там не очень духовным, а когда же Но, Знаешь, я вот, а, с одной стороны, печально то, что сейчас мы видим, что происходит в Америке, в Европе, в Украине, в России. Это печально видеть. Но надо еще, знаешь, еще понимать? Иисус же там четко говорил, что если дом на песке, он не устоит. И надо всегда понимать, что вот эти духовно сильные люди, вот если мы смотрим в историю, они когда проявлялись? Когда либо были голод, либо войны, либо какие-то очень сложные ситуации. Но когда появился Иосиф, когда появился Даниил, когда появился Сидрак Месаков Нинага, Давид, ну и вот там берем, Моисей, понимаешь, это были самые сложные времена. Павел, Иисус, когда пришел, что было все хорошо. Я думаю, что дом что было построено не, не Богом, Бог будет разрушать. И вот сегодня, вот, когда я смотрел твою передачу, а, как вот, Духовный Совет а, духовенства России, как они говорили, это ну, ты, можно просто заглянуть в Евангелие и видеть, какой Господь будет сатана. Ну, можно нужно понять, почему все так трясется. Потому что все это будет разрушаться. И Бог будет разрушать. Для чего? чтобы мы потом, как священники, начали молиться и понимать, а значит, что-то мы неправильно сделали, потому что Божий не рушится, Божий не может потерпеть поражение. И тогда проявятся вот эти люди, вот эти люди, которые действительно, независимо ни от чего, они сделали выводы. Я вот когда, знаешь, было у меня время, когда меня 15 суток посадили, и тогда я так смеялся такой, знаешь, я знаю, что понял, бесы там не уходят. И знание бесов там не работает. Пророчество, хохотушки, там что там еще у нас, процветание, там не работает. Там задает вопрос, кто я? Если я Божий человек, я должен это пройти со Христом. Если я со Христом, то независимо, где я нахожусь, Христос со мной. И тогда вот, вот это все лишнее, то, что сегодня, вот я помню, с тобой когда то давно говорили. Были эти комнаты исцеления, там все это самое. Ковид пришел, едете, исцелители-то были. А представляешь, а сейчас опять появились. Опять ну короче. Опять, петь, то есть, ковид не стало, опять исцеление. <с> комнаты пошли. Вот, я думаю, что... Хотя, казалось бы, идите в госпиталь, много раненых сейчас военных действий будет. Абсолютно. Исцелите их, выращивайте ноги, руки и все остальное. Но нет, где-то конференция за деньги опять делают. Да? Чудеса и знания бесов. Ну, так, знаешь, как бы, я думаю, что ну, сегодня христианству, вот в этих всех ситуациях, Господь дает четкий такой урок, чтобы мы посмотрели. Люди, офицеры, то есть ну, те как бы, священники, посмотрели, направлены правильном ли мы пути. Потому что не все сегодня прошли испытания. И реально ну, как бы, мы видим, что не всякие называющиеся пастором пастор или епископ-епископ. Если исходить из учения Христа, и каждый союз сегодня держится в заповеди Христа, это я, ну как бы честно могу сказать, потому что это можно просто взять международно, наши, наши братья в Христе это везде, можно взять, поднять, посмотреть. Ну, знаешь, что я увидел? Тоже говорю об этом часто и показываю тоже у себя на канале что очень просто строить так, как строит государство в России, строить четкую и ясную пирамиду власти. Ни одно решение не на уровне там, города или области не принимается самостоятельно. Все должно утвердиться в Москве на знаем мир. И то же самое церковные структуры начали тоже выстраивать. Главных начальников себе избрали, которые не начальники, да, смысл, вот, да, как Христос говорил, будете служителями, с английского министра, да, министры все должны служить. Не они главные, там, на машинах с охраной, они должны служить людям. Для этого, как бы, вот вся демократическая система, она и построена. Выбираем людей, которые бы нас представляли, которые бы делали что-то для народа, для людей. Решали вопросы социального, там, ну, разных-разных-разных вещей. Но религия, да, и вера очень важны. Все города, вот вся история цивилизации, она говорит, показывает, что города строились вокруг храма, вокруг религии. Потому что только вера, только религия дает ответ на вопрос, зачем? Зачем я живу? Рано или поздно люди начинают задавать этот вопрос. Зачем я пришел в этот мир? Какая польза в моей жизни? Или что, я просто так пришел, поел, э -э -э -э -э сходил куда надо, там оделся <м |notimestamps|> и все, через 70 лет я ушел с этой земли? Что в семинаре вас, вот, как вас учат? Что говорят? О том? Надо всегда понимать, что прежде всего верующие должны иметь разницу между религией отличать и, благо, и благой вести. И в чем разница между религией и благой вестью? Ну Я религию взял исторически. Но я тебе ну, могу сказать, что христианство тоже может стать религией. То есть, если и мы посмотрим если мы посмотрим а, на иудеев, угу. они периодически попадали в рабство, в колонию. Почему? Библия говорит, что они отошли от завета. То есть, ну, Библия раскрывает духовную проблему. Почему человек несчастен? Потому что он не живет зависимо от Бога. То есть, если человек живет независимо от Бога, то у него разная может философская школа родиться. Демократия, там, не знаю, как бы это тоже несовершенная система. Потом, если мы берем феминизм, потом мы же знаем, есть другие разные школы, которые хотят господствовать над людьми. Ведь сатана-то что хочет? Он хочет построить Вавилонскую башню. И чтобы управлять страной, он... В книге откровений везде написано, он избирает блудницу, религию, которой будет, с ней блудодействовали все цари земные uh -huh. и вином ее блудняем все ее убивали. То есть религия, она создана обслуживать власть. Вот смотри, три вещи, я вам а, сделал того, чтобы управлять народом. Первое, дал идолов, идолов поклонство. Uh -huh. То есть что? Кто-то должен жить ради детей, кто-то ради семьи, кто-то ради карьеры, кто-то еще ради чего-то, то есть, вот. Второе, второе ради чего а, человек живет, люди, а, дьявол усвоил, это мистика, поэтому люди очень мистичны. Кто-то приходит, на, надо ему съездить в русалиму кому-то в Мекку, кому-то на источник, кому-то в что я приду, я совершу обряд, и будет все хорошо, и то, что я лично я хочу, мне Всевышний даст. И третье, религия. Религия говорит, будешь жить так, так, так, так, так, у тебя все будет хорошо. В одной религии, будет жить по закону шариата, будет хорошо. В другой религии, будешь подчиняться полностью власти, будет жить хорошо. То есть, понимаете, религия, она всегда обслуживает власть. Но когда Иисус пришел, Он не пошел к кесулю, чтобы его обслуживать и не пошел к фарисею он пришел нести в благую весть, он говорит, как надо жить с Богом любить Бога и любить людей жить в завете с Богом понимаешь и по сути дела он в чем дело? Он, он совершил волю Отца и в итоге мы знаем, что он умер, он воскрес и вот через некоторое время мы понимаем, что культура изменилась поэтому ответ только Христос, то есть там, где, вот когда люди говорят, надо жить хорошо, правильно, ну так же говорят и мусульмане, так же говорят и неверующие, так же говорят и буддисты, не пей, не кури, не матерись, живи правильно, все это. Ну, все говорят, но смотрите, проблема то не решается. Раз, приспоры, гнев. Почему? Потому что Бог на сердце. Потому что мы не как бы сами себе боги. Мы хотим, чтобы Бог нам служил. Мы хотим свои амбиции исполнить. И мы ищем людей, которые, по-моему, будут согласятся с нами. А Иисус почему поставил учеников? Он сказал, вы всегда говорите. Меча поет, у нас. разделяйте. Духовное, душевное. Мы духовные люди, мы должны жить духовно. Согласно Божьей Боге. Ну, вот учение о том, чтобы разрушать дела дьявола, мы только затронули частично. Я думаю, нам надо продолжить об этом говорить. Поднять это на... Это очень глубокий вопрос. то, что игнорирует церковь сегодня, можно и так сказать. Ой. Мы столько видим сегодня, не замалчиваем. А знаешь, в чем я вижу проблему? да? А, у нас совершенно, вот, не наша церковь, любить Бога, ненавидеть грех и жить жертвенной жизнью. Это вот тоже та философия, которую я живу, которую уже многие десятилетия я передаю Церкви. Понимаешь, вот первое, любить Бога, ну, проповеди звучат везде, как, что и как, но ненавидеть грех. У нас общество сегодня настолько толерантно, да, люди говорят, что, ну, зачем лезть тебе? да, моя хатская, ничего не знаю. Зачем я за это буду высказываться, за это, за то, за третье, зачем надо правителю говорить что-то, да? вот Люди разучились ненавидеть грех, научились жить рядом со грехом, существовать, удобно вместе. Ну, то есть я тебя не трогаю, а ты меня не трогаешь, понимаешь? Угу. А Христос же учил ненавидеть грех и возненавидел беззаконие. Ненависть – это сильное чувство, которое рождается по, по какой-то причине. Мы знаем, да, там гнев из ненависти может быть. Это всегда mm. внутри человека рождается. Uh -huh. И люди, и церковь, мне кажется, верующие люди совершенно разучились ненавидеть грех. Потому что когда ты ненавидишь, ты не пройдешь него, Просто в тебе все. тебе поднимается все, и Бог дает тебе мудрости, как сказать об этих вещах. Ну да, ну я, конечно. Опять я могу сказать, с тобой немножко чуть-чуть диспут, я думаю, что надо. Но, во-первых, я опять же скажу, любить Бога, ненавидеть грех, любить давать, это же можно также обнести к мусульманам, буддистам, к осенам. Да. Это, вот, это, это, это, это, это универсальный прав. Вот В моей идеологии звучит, во-первых, Христос. То есть это, это Христос, это тот, который победил сатану, который умер и воскрес. Это не пророки разные, не еще кто-то. Потому что если надо всегда понять, если Бог, то кто является Богом? То есть, потому что сейчас есть новая эра, вот есть три организации, масоны, новая эра иудейская организация, которая в принципе, задача которой управлять этим миром. И, и новая эра, они говорят о том, что все религии ведут к одному Богу. Поэтому наша задача, если ну, прежде всего сказать, кто является Богом? Это Христос. А дальше, если Христос, то что? Он пришел стать хозяином жизни, не просто спасти меня. Вот есть две, два стадии, когда человек просто спасается, принимая Христа. А когда он становится хозяином, то есть когда Иисус пришел, он взял учеников, их три года учил, он говорит, кто я, Матфея 16, он говорит, ты из Христов, там, говорит, сначала говорит, Илия, Еремя, помнишь, а кто такие Илия, Еремия? Один молился чудеса сходили. Еремя сострадал людям, ну-ка, любил давать, как можно ну, быть, или там это. А Иоанн Креститель, это закон правильно, неправильно, такой возмутился, порождение хитил, и вот серп над вами, понимаешь? А Петр говорит, ты Христос. Он говорит, Он говорит, камни построить церковь, братан не одолеет. Поэтому, когда они пришли, поняли, что откровение Христос, тогда Христос уже стал не просто Спасителем, Он стал хозяином. И вот здесь вот разница. Когда я Христос хозяин, я уже всю свою жизнь строю так, чтобы. Воля Божья совершалась во всех моих сферах, где бы я ни был, я не живу для себя, я волю Христа проявляю, а, это, а в этом и проявляется, я говорю, имею смелость говорить. Почему? Потому что я знаю, если я здесь не оживлю человека, не скажу ему слова Христа, не помолюсь, не противостою ту духу, которая за ним стоит, кто его руководит. Это, это он, он упадет, он, рядом с ним э, люди упадут, он сделает зло много, понимаешь, и, и, и тоже все. И вот я вот себя с этой всегда учу, прежде всего, надо задать вопрос, во-первых, кто твой Бог, а во-вторых, кто хозяин твоей жизни. Потому что многие говорят, я верующий, живут как а, а хозяин их жизни не плоть, они живут для себя. Понимаете? Они живут ради своего удовольствия. Просто, просто загляните священникам в инстаграм, загляните на их фейсбуки. загляните и послушайте, кого они рекламируют, себя или Христа, Какие, какую жизнь они рекламируют, что, что они говорят, я к нам однажды священник один приезжал, которого ты не очень долюбливаешь, и как начали говорить. Пришел, приехал, член того, член того, член того, член того. Как, давай члены, ну, знаешь, чего он член? Я такой, одного из говорю, да, серьезно так к нам член приехал. Понимаешь? Ну, то есть, ну если, ну, как бы, это самое, ты Божий человек, ты должен, прежде всего, представлять Бога, а не себя, не свой союз, не свои титулы. Ты пришел, ты слуга, ты, если он хозяин, представляй Христа. И вот всем вот этим ребятам, которые там, епископы, ну, задайте себе вопрос, вы кого себя представляете? Неважно, ну, там, знаете, вот, ну, как бы, ну, мы почему себя хотим показать, что мы какие-то крутые, мы какие-то, ну, мы что, хотим поклонять себе, чтобы люди нас, нас слушали, но нами восхищались. Ну, много этого, очень много таких. Так да, вот, вот, поэтому сегодня и происходит, а, вот то, что происходит сейчас в России, в Украине, то, что происходит в других странах, Священники, они например, возлюбили вот, знаешь, Себя, сущность их нет Они, они не поняли, кто за Их не Бог, они не поняли, что Христос Он придет судить в живых и мертвых Поэтому я учу Следующее, может быть, две заповеди Просто Христос И Он хозяин жизни А дальше Просто Он будет руководить твоей жизнью И вот И почему мы И, и здесь, знаете, есть большая тайна Большая тайна. Если Христос и Он хозяин жизни, то в Риме на 8.28 написано, «Любящим Бога все содействует ко благу». Даже в гонениях тогда происходит Божий план в своей жизни. И Божья воля обязательно совершится. И даже не, не надо никого бояться. Почему? Потому что Христос уходит. Домой. Спасибо, Андрей. Спасибо, епископ. Есть очень хорошее место в Писании «Великое приобретение. Быть благочестим и довольным». «Великое приобретение». То есть это что-то большое, что ты должен приобрести. Приобрести просто так-то не получится, надо что-то заплатить, какую-то великую цену за великую вещь. Ой, за, я даже знаю ответ на это. За, ну, за то, чтобы быть довольным и жить благочестиво, то есть благая честь тебе что шла, одна добрая честь, твоя добрая, любовь, добрая жизнь, добрые поступки, все о тебе говорили. Это великой цены стоит, ее надо заплатить, не все хотят ее платить. Ой, можно я скажу да. Да, да, он, да? Он, конечно. Когда Бог создал человека, человек был счастлив, знаешь почему? Когда он начал жить, когда Бог был в нем. Понимаешь? Если Бог с тобой, неважно, есть ли у деньги или нет. Неважно, гонит тебя или не гонит. Если даже, как в 20, Господь пасторь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Понимаешь? Христос пришел для чего? Чтобы опять войти в сердце человека и быть ему наилом. Понимаешь? Поэтому я радуюсь и счастлив, что Христос внутри меня. Он со мной. А если Он со мной, я доволен всем, что происходит в моей жизни. Гонит меня? Аллилуйя. Не гонит? Аллилуйя. Получился жить, как Павел говорит, в скудности, в радости. Все могу, все преодолеваю возлюбивший меня Господи Иисус Хитилл. Почему? Он со мной. Понимаете? Вот это, вот это люди, которые не осознали вот это приобрести, это осознание, что я имануил с тобой. Это самое большое приобретение, что может человек, Павел, насколько он был фарисей-фарисеем, непорочен порочен законе, то есть все, он, он мог все, вот, знаете, он, он человек из высших говорит, Когда я понял, что Христос, я, бы от всего отказался. И все почитаю за сон. Потому что во мне Христос. Я нашел Бога, с которым я живу уже сейчас. Вот, ну, знаете, можно жить здесь, на земле, уже жить с вечности. Понимаешь? Вот это. вот И вот это довольство. А дальше, ну, как бы, ну... Понимаете, дальше... Будет духовный рост, конечно, будет зрелость, конечно, еще будет... Но даже если вот... Даже вот я вот своим верующим хочу сказать, даже если вы сегодня еще... Полгода верующий или неделю верующий, вы уже научитесь наслаждаться. Почему? Бог с вами. Если Бог с вами, значит, все в вашей жизни в Божьем плане. Угу. Не бойтесь, не переживайте. Просто начните Боже, вот, вот меня, ты знаешь, меня судили, судят как у вас. Ну тебя тоже судили, я знаю, ты по судам там не уходишь, я в суда. Знаешь, я радуюсь, когда меня в суды тачат. Почему? Потому что Павла тащили. Сколько э, героев Божих тащили? Это же возможность проповедовать. <смех> это значит, ну, как говорится, будут меня гнали, будут знать и вас. Мои слова слушали, будут слушать и ваши. И это же вот, ну это же классно. Тебя, тебя обвиняют, что ты какой-то там неофашист, там, пытается твое доброе имя там, там, ну, э, смешать с грязью. На меня, сколько этих передач. Ну, понимаешь, если на все это обращать и говорить, извините, я не такой, я порядочный, я это, до 200 лет, понимаешь, я знаю, что во мне Христос, я знаю, что в тебе Христос, я смотрю, что Бог производит в тебе, я смотрю, что Бог производит во мне, и я знаю, что для России есть будущее, когда есть священники, которые Христа поставили в основу в своей жизни. Аминь. Друзья, давайте эту передачу закончим на этой доброй ноте, еще раз скажу, что с вами был я, епископ Альберт Радки, наш канал «Взгляд с небесный», и сегодня в гостях у нас был, ну я скажу, неординарная личность, не буду перечислять твои титулы, потому что они не важны для нас сегодня, важен, важен Христос, который есть внутри нас. Благословляем вас, подписывайтесь, ставьте лайки, раскидайте этот... Это видео как можно больше, по своим соцсетям, своим друзьям. Пошлите это видео вашему пастору, если вы смотрите нас в вашей церкви. Попросите его подписаться на канал. И на канал Андрея Тяжова, Кемеровская. Ну, ну у настоящий? меня есть церковный канал, есть телеграм-канал Матюжов Андрей. Там я выкладываю свои мысли. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал или на ютуб-канал Кемеровской протестантской церкви. Ну, там только чисто богословские вот диспуты идут. Можете задать вопросы. Благословляем! Спасибо! Всего доброго, друзья!